Так, что-то холодно стало. Видимо, пора уже менять колеса. Сейчас посмотрю, где-то они у меня там лежали. Так, колесики у нас в подвале. Сейчас посмотрим. так колеса у нас то совсем ржавые стали уже так не пойдет есть даже под колпаками наверное не будут хорошо смотреться поэтому нужно обязательно покрасить пошел я сразу за краской за кисточкой и за щеткой и буду делать а вот и все необходимое что нужно для покраски моих колес сначала щеточкой металлической берем и убираем ржавчину чтобы все было гладненько и чисто после чего беру Мягкую щетку и убираю всю пыль и всю грязь, которая осталась после чистки железной щеткой. После того, как убрали всю пыль и грязь с колеса, можно уже устанавливать карты и будем подготавливать колесо уже именно к покраске. Выставляем все карты на место, как они должны быть, чтобы не было просветов. После чего берем обезжириватель и смазываем всю поверхность, чтобы поверхность обладала лучшей адгезией. Потом просто баллончик черной краски и я погнал красить. После того, как закончили покраску первого диска, можно сразу снимать карты и переставлять на следующее колесо. И технология та же. Зачищаем, обезжириваем и красим наше колесо. Все очень просто. Покрасили, снова снимаем и переставляем карты снова на следующее колесо. Вот такой простой способ покраски колес дает нам очень хороший результат. Сразу после покраски дисков я начал переобувку на зимние колеса. После снятия колеса я сразу принял решение поменять колодки, ведь впереди зима, а я спустя год после покупки машины еще ни разу не менял их. Достав колодки и сравнив их с новыми, можно было сделать вывод, что старые уже довольно подтерлись, но еще до критического значения износа было далеко. Помимо замены колодок, обязательным действием была смазка направляющих суппорта, ведь если этого не сделать, будет гребеск на кочках, как был до этого. Использовать я буду многоцелевую смазку Mobile для шрусов и подшипников. Достаю направляющую и вижу, что она полностью сухая. Беру смазку и заполняю ею место, где ходит направляющая. Также смазываю направляющую и сам пыльник направляющий. После чего можно устанавливать обратно. Теперь можно установить колодки и суппорт. И также не забываем установить фиксирующие болты суппорта. Кстати, не забывайте почистить колесо с обратной стороны от грязи, а то это может привести к дисбалансу и колесо будет попросту бить на ходу и доставлять дискомфорт. С задним колесом уже все гораздо проще, здесь не нужно будет менять колодки, поэтому здесь просто снимаем старое колесо летнее и ставим новое зимнее колесо. После переобувки нужно обязательно проверить давление в колесах, ведь они у меня долго лежали и немного спустили. Одно колесо вообще было полностью спущено. Кстати, я же говорил, что колодки на одном колесе нормальные. Ага, а вы посмотрите на колодки, которые были с водительской стороны. Просто в ноль. Будьте аккуратны, друзья, и вовремя обслуживайте свое авто. Всем пока.